Это видео... Ну, не знаю. Смотрите, у меня так получается в жизни. Получается по такому. Одна часть меня говорит, снимай видео, Ванёк. Будет все круто, будет всё прекрасно, будет там всё супер, а был макаренно, хорошо. Другая часть мне говорит, моей же души. Вторая часть говорит, да на нафиг, никому это не нужно ну, вот поэтому я и не снимаю видео. Я могу пропасть на несколько недель, кстати, после этого видео. Поэтому, чем? ну чё. Ну, ребят, ну я реально могу пропасть на несколько времени. Ну, после того, как сделаю это видео, выложу его на канал. Потому что это запись просто, а не трансляция. Ну, я реально это видео выложу, ну и после этого, скорее всего, на пропаду опять же на несколько недель, потому что ну, просто не вижу смысла даже снимать, блин, монетизация с YouTube ушла, я как бы работаю, во-первых, монетизации денег не поступ, денег не поступает мне на YouTube, это мы, это во-первых, монетизация ушла, во-первых, во-вторых, у меня очень очень очень очень сильная проблема со здоровьем, да не с психическим, а реально. Да, наверное, с психическим как раз. Ну, я, конечно, буду снимать запись там видео. Ну, но... ребят, угу. реально. Буду записывать видео, но у меня проблемы очень огромные, офигенные. Просто реально. Проблемки со здоровьем начались у меня. да и, короче, совсем у меня проблемки начались. Я... Очень не хочу, с вами, честно говоря, расставаться, но, видимо, придется угу. Сказать вам, что у меня ничего не происходит, это тоже все равно, что ничего не сказать. Пром просто промолчать. Я очень много сильно, ребята, вы знаете, что я играю в плагу, инк. Вы знаете, что я играю в плаг вы знаете, ребята, что я играю в... Буду еще играть в это... Не, я буду, конечно, плаг проходить для youtube канал но, честно говоря, не, ну, я буду его проходить, наверное, завтра тоже буду играть, послезавтра, но... У меня голова так трещит, что я не могу, честно говоря, ребят, вот реально. Я хотел вам только об этом сказать и все. На другом на моем на другом моем канале, кстати. Название его Китамура Гейм. Китамура. Название его Иван Тузов. Как ни странно, Иван Тузов 83. Да. Как ни странно, канал создавать Иван Тузов 83. Угу. Так как у меня очень проблемы со здоровьем. Трапикл Трабл. Вот. У меня... У меня новый канал, кстати, названный... Не мной, а просто назван он по-другому Tropical Рабу. И вы. Будем он не мой, не важно. Куда вы это. Впереди у вас долгий путь.